Привет. Думаю многие, кто смотрит Пятерку, рано или поздно задавались вопросом, как найти или же попасть на бесплатный СП. В основном это те люди, которые думают покупать ли им проходки на основные сервера, или же которые не готовы отдавать деньги. Скорее вторых больше, чем первых. Сегодня мы не будем затрагивать ГП и СП зомби, потому что они в каком-то смысле платные. То есть для них вам нужно купить спонсорку на канале Фуга ТВ. А всего бесплатных SP 3. это SP Worlds, SP Flat или Flat, то есть плоский мир и SP Voice. А у меня во дворе играют, все ворота, или он мое, топ -дима, а проще говоря на эти три сервера вы можете зайти абсолютно бесплатно и сегодня я вам расскажу как попасть туда самым наверное быстрым и простым способом поэтому давайте разберем каждый и по порядку первый сервер на который вы обязаны зайти это sp worlds ip вы можете найти где угодно у меня в описании на сайте sp worlds а также в описании на стриме у пятерки это и есть первый бесплатный СП сервер. Хотя, правильнее его назвать лобби. Но в любом случае, вы можете здесь пообщаться с другими игроками, завести новые знакомства, ну и просто хорошо провести время. Но мы здесь не за этим. Первым делом, мы подходим к туроператору. И видим у него два доступных на данный момент сервера, которые я недавно упоминал. Но не все так просто. Чтобы зайти на любой из этих серверов, вам нужно иметь опыт. Сделано это для того, чтобы отсеять чебоксаров, ну и любых других нечестных игроков, которые явно не станут тратить время на прокачку опыта чтобы зайти на сервер. Но я сразу скажу, что времени это займет довольно-таки много. Итак, чтобы зайти на плоский мир, нам понадобится 15 опыта, а чтобы зайти на SP Voice, нам понадобится 25. Почему-то на данный момент записи повысили проходной опыт на SP Voice. До этого, по-моему, он был 10. Если что, во время монтажа или рендера, я выведу на экран актуальное количество опыта для прохода на сервер. Но ну и возникает такой вопрос, как заработать этот опыт. Для этого мы идем к грузчику, который находится, на всякий случай, по этим координатам. Жмем на него правой кнопку мыши и устраиваемся на работу. После этого жмем правую кнопку мыши по бочке и относим ее в зону выгрузки. жмем Shift и получаем за это n количество денег то есть монет. На данный момент их количество 6, в прошлые разы, когда я играл, было 5, поэтому неизвестно, поменяется оно еще раз или нет. В команды Slash money мы проверяем наш баланс, и тут есть пару советов. Во-первых, переносите бочки через воду, это самый быстрый и рациональный способ перетащить бочку. Бочку можно брать также в воде и выгружать прям под лодкой. Понимаю, это немножко не рп, но если вы хотите подфармить побыстрее, то я думаю можно воспользоваться. Тем более, что подводное дыхание позволяет это делать. Оно либо тратится очень медленно, либо не тратится совсем. Но если вы все-таки решите побегать по суше, то тут хотелось бы поговорить про голод. Голод утратится тратится, ну, очень быстро. Поэтому не советую бани хопить и излишне быстро бежать. Но если же вы все-таки потратили слишком много голода, то я крайне не советую умирать, чтобы пополнить голод. От этого вы теряете какой-то процент денег, во многих случаях выгоднее пойти к бармену, который находится по этим координатам, ну или же в самом конце острова и купить себе немножечко покушать. Не знаю какая еда из этих выгоднее, но обычно я беру просто яблоки и не бегаю. Но и так назревает главный вопрос, сколько же по итогу нужно накопить монет. Минимальное количество 120, 100 самая обычная удочка и 23 наживки. После этого вполне можно забыть про работу грузчиком, потому что наступает время рыбалки. Благодаря ей вы сможете наконец-то зарабатывать опыт. Думаю все понимают как рыбачить в Майнкрафте, но тут же опять есть пара особенностей. Во-первых, наживка тратится только в том случае, если вы поймаете сущность. А именно эта рыба любых видов, а также утопленники. И тут наступает самое интересное. Вам нужно будет убить вашу сущность. Вначале будет сложно, потому что у вас не будет никакого орудия, если же конечно вы не поймаете меч. Ну а после вы сможете купить какое-нибудь оружие. У каждой рыбы есть длина, а также ее редкость. Ну и тут все логично. Чем длиннее или реже, тем дороже будет рыба. Также вам будет выпадать какой-нибудь мусор. Рыбу и мусор надо относить в прием рыбы, которая находится рядом с грузчиком. Помимо мусора вам могут выпасть еще и полезные вещи, которые вполне можно продать какому-нибудь игроку, но это случается очень редко. Учтите, что у удочки и мечей есть прочность, но в основном все три наживки окупаются. Не всегда, но чаще всего. Именно поэтому можно фармить исключительно на рыбалке. Также тут можно покупать лодки и более крутые инструменты, но если честно, я не вижу в этом смысла, как и многие другие игроки. Вот примерно таким образом мы качаем уровень. Набирайтесь терпения, потому что это занятие может затянуться надолго, но таковы условия, чтобы зайти на бесплатный СП. Также остерегайтесь воров, которые пытаются подойти и украсть вашу добычу, включая конечно же уровень. Итак, я вам рассказал самый простой способ, как попасть на сервера. Это очень поверхностно, и я не говорю, что кроме этого здесь нечем заняться. Скорее это вводящее, чтобы новички как можно быстрее разобрались с системой. Итак, подкопив 15 уровень, мы теперь сможем зайти на плоский мир. Кто был на стримах пятерки, те знают, что это за сервер. Ничего более, чтобы зайти на сервер, не нужно. Потому что плаги на голосовой чат оттуда убрали. Заходите и играйте как на обычном сп. У сервера есть свой дискорд, и игроки любезно кинут ссылку на него. В принципе, я и тоже могу, но без причин распространять его я не собираюсь если вам нужно если вы будете играть вы его найдете после этого качаем нужный уровень для sp voice если он конечно так и останется 25 -м. как я и говорил раньше у него был уровень 10 я не знаю с чем это связано и возможно если вы накопите 15 то сможете уже зайти на него но ну и тут я кратко должен объяснить sp voice это sp с голосовым чатом ну и где же достать этот голосовой чат ведь в обычном майнкрафте его нету для этого мы должны скачать фабрик Mod Loader. у вас должно быть чистая версия 1.16.5 или же уже имеющаяся версия с установленным фабриком по ссылке в описании выбираем 1.16.5 скачиваем архив и папку внутри мы распаковываем в папку Versions, проще говоря, в папку версий. На экране я выведу путь до этой папки, но я думаю в 2021 уже все знают, как зайти в точку Окей, okay. после этого нам надо установить Fabric API. Это такая библиотека, благодаря которой будут работать моды. Скачиваем файл для 1.16.5, там их две, но у меня стоит 0.33.11.16 и с ним чат работает прекрасно. Более новую версию устанавливайте на свой страх и риск. После этого файл JAR мы перекидываем в папку Mods. Итак, больше половины пути уже проделано. Осталось установить плагин Plasma Voice. Переходим по ссылке и жмем Download. Скачанный Jar-файл перекидываем также в папку Mods. Также настоятельно рекомендую ознакомиться, как же все-таки работает мод. Все это описано на сайте, включая горячие клавиши, как же все-таки настроить мод. Правда, все написано на пиндосском, но я думаю, с базовыми знаниями или с Google Translate вы сможете легко перевести и все понять. Ну и так, считай, у нас теперь есть все. Мы накопили нужное количество опыта, у нас есть Plasma Voice, мы подходим к туроператору и заходим на SP Voice. Дело сделано, все работает, мы красавчики. Теперь у нас открыты все ворота, чтобы посмотреть отсасывать пятерки. Поздравляю. Ну а если серьезно, то играйте адекватно. Не стоит играть там ради стримеров, а только лишь в свое удовольствие. Ищите новые знакомства, стройте города, выживайте, не гриферте, главное, потому что за это банят. Заходите в дискорды серверов, ну и вся та банальщина, которую все знают. Надеюсь, этот гайд был полезен для вас. Подписываться или нет, это ваш выбор. Ставьте лайк, если я вам помог. Ставьте дизлайк, если нет. Пишите комментарии, если вам это нужно. Ну и все подобное. Переходите на стримы, которые я иногда запускаю. Ну и в общем-то спасибо за просмотр. Всем пока. Котов прод здесь. Kind of weird things happen. Yaddo yeah, blue, Minecraft, Yaddo yeah, Blue, Minecraft, Yaddo yeah, Blue, Minecraft, Yaddo yeah, Blue, Minecraft. Мазалфлексю на лошите, что я сказал, я не знаю, почему ты так плохо играешь. Ах, я знаю ты, иди нафиг.